уже да, он блин, задал, задал. вон еще одна собачка, горочка конечно маленькая, эм. окей посмотришь собачка каренчанка Маш, ну иди ты, ну, ты сейчас свалишь уйди сейчас блин Aaaa! Niech nie ma, niech ma ładna! Muszę się też zabić za końcu. Karnka! Вон иди, иди, иди. Позови ее ко мне, Маша. Да куда ты? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Там, там это вы подписывайтесь на канал не обязательно это как вы хотите ну короче в описании будет скайп если что хотите управлять где вниз сейчас вот тут вот вот так вот